Здравствуйте. Мы начинаем сегодня решать задачу D2 из вот этого сборника. Имеющегося у нас сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами данного издания. Задача из раздела продолжается у нас раздел динамика материальной точки. То есть мы рассматриваем дифференциальное уравнение движения материальной точки пока что. Называется задание интегрирования дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием переменных сил. В отличие от первой задачи, где мы рассматривали движение тела под действием постоянных сил. Давайте сейчас... Посмотрим, что нам понадобится для решения этой задачи. Итак, у нас задача D2. Переменные силы разделим пополам. И начнем решать задачу, как всегда, с того, что нам дано. Любая задача у нас должна состоять из этих этапов. Разобраться, что нам дано. Разобраться, что надо найти. И разобраться, как же перейти с одного берега на другое, как перекинуть этот мост в виде решения. Ну Сейчас давайте мы посмотрим что нам понадобится для решения. Вспомним, что уравнение движения... Всем известный второй закон нетона, сумма всех сил равна чему. Вспомните, это масса умножить на ускорение. Является, в общем-то, если вспомнить определение ускорения, а ускорение у нас что такое? Это вторая производная от радиуса вектора. Так, в этой нотации или вот в такой нотации у нас будет соответственно, вот такая запись. Так вот, уравнение движения представляет из себя фактически... Фактически они представляют из себя дифференциальное уравнение, то есть сумма всех сил, которые могут зависеть от чего? Ну, естественно, от времени, но еще от чего? От радиуса вектора тела, от скорости тела, от ускорения тела и так далее. И так далее. В общем-то, здесь может быть то есть, ряд производных r в степени n они выражаются все через вот такой коэффициент, то есть массу тела умножить на вторую производную радиус вектора. Но ну, здесь могут быть и другие зависимости, нам сейчас достаточно рассмотреть это. В первом случае, когда мы рассматривали, я напомню, это решение, мы... Рассматривали силы постоянные, то есть все силы действующие на тело были постоянные. Мы выражали ускорение как первую производную от скорости. И получали фактически, то есть наша переменная была скорость, получали уравнения первой степени с разделяющимися переменными. То есть мы получали уравнение вида DV делить на DT. Равняется там какой-то функции. Какой-то функции, то есть набор f от t, допустим, и v. Причем этот набор f от t и v был настолько хорошим, что он всегда выражался у нас в виде f, t. Видите, например, на g от v. И мы что делали? Разделяли переменные. Все функции со скоростью мы переносили вправо, допустим, влево, то есть. все функции со временем и дифференциал времени, то есть f от t умножить на dt, мы переносили вправо, и после этого мы интегрировали, получали уравнение скорости, интегрировали еще раз, получали уравнение движения. Сейчас мы будем рассматривать случай, когда f Силы, то есть F и T, они будут непостоянными. То есть они будут уже, как я вот здесь вот написал, они будут какими-то функциями от времени и остальных производных. То есть функциями от T и производных R и разного порядка. Соответственно, у нас нам потребуется вспомнить для решения теорию Дифуров, то есть дифференциальных, говоря, дифференциальных уравнений. Для этого я вам рекомендую открыть любой э, справочник по высшей математике, например справочник Бранштейна и Семендяева, который я сейчас открыл. Вот вы видите дифференциальное уравнение, раздел. То есть уравнение, содержащее что не только неизвестную функцию, но еще и что несколько производных этой функции по независимой переменной. В нашем случае, например, независимой переменной будет время. Здесь за независимую переменную обозначено, например, величина x. Вот функция y. Вот ее производная. Вот сама функция входит в уравнение. Вот ее производная второго порядка и первого. Ну, нам понадобится конечно теорию вспомнить. Вот здесь смотрите, линейных дифференциальных уравнений. Ну, линейные системы нам не понадобятся сейчас. Ну вот, линейное дифференциальное уравнение это n ного порядка, это уравнение, имеющее вот такой вид. Вы видите функцию от независимой переменной справа. Если эта функция равна нулю, вот тут написано, то уравнение называется однородным. Если она не равна нулю, то это линейное дифференциальное уравнение, ЛДУ, как часто сокращаю, называется неоднородным. Старший порядок производной неизвестной функции будет у нас определять порядок линейного дифференциального уравнения нашего LDU. Ну и коэффициенты здесь могут быть, значит, что с произвольными функциями, в общем случае произвольными функциями от нашей независимой переменной, от x, как здесь написано. Мы, в общем-то, будем решать линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Давайте я чуть-чуть уменьшу, чтобы мы попали. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. То есть, вот эти коэффициенты перед производными разного порядка, вот здесь производная n порядка, n минус 1, первого порядка, сама функция неизвестна. Вот эти переменные они будут все постоянные, вот эти то есть, коэффициенты они будут все постоянными э, числами. Соответственно, теория решения такого линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами хорошо разработано вот она перед вами представлена вот в этом абзаце фактически для того чтобы решить значит, поставленную задачу нам придется воспользоваться вот этой математикой мы к ней еще вернемся чуть попозже итак нам понадобится значит написать уравнение Ньютона и воспользуется теорией дифференциальных уравнений. В данном случае ЛДУ с постоянными коэффициентами. Причем, сейчас мы увидим, что в задаче речь идет о... Давайте откроем условия задачи. Речь идет о двух вариантах решения. И, соответственно, нам надо решить однородное ЛДУ и неоднородное. То есть уравнение, в котором правая часть равна нулю сначала, и потом уравнение, в котором правая часть не равна нулю. Ну что ж, к данным задачам мы приступим в следующей части.